Мой первый депозит в совершенно новом проекте на 500 рублей успешно создан. Прибыль моя составит 600 рублей. Всем привет подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре совершенно новый хайп проект. Проект называется Spencer. На проект я наткнулась совершенно случайно, благодаря видео обзору на канале YouTube. Итак, друзья, проект стартовал сегодня 10 апреля. Я решила протестировать данный проект и поделиться с вами.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 Здесь вы можете прочитать, как это работает. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании. Как мы видим, проект работает 0 дней, потому что он стартовал только сегодня. Проинвестировано более 5000 рублей, выплачено 24 рубля. Участников на данный момент 149 человек. Реферальная программа 3 уровня в глубину. 8%, 2% и 1%. Также имеется бонусная программа, она разделена на два вида. Социальный бонус, вам нужно поделиться в социальных сетях. И бонус за видеообзор, нужно записать видеообзор данного проекта и получите за это денежное вознаграждение. Компания принимает популярные платежные системы, Pair, PerfectMoney, Киеви, Яндекс Деньги и банковские карты. Ну а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Друзья, я совсем забыла снять видео с паузы, когда я переходила в свой личный кабинет. Как вы видите, в этом проекте на 500 рублей я свой первый депозит уже создала. Вот вы видите мою транзакцию, то, что я пополняла в компанию «Спензер» 500 рублей. Мой первый депозит в совершенно новом проекте на 500 рублей успешно создан. Прибыль моя составит 600 рублей. Завтра выйдет видео с выплатой данного проекта. Так что, друзья, не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.